Эх, как хорошо здесь жить. И почему я опять у почти самой пропасти? Ладно. Нужно найти колхача. Привет, колхыч, как твои дело? Привет, все потихоньку. Колхыч, давай пойдем в магазин за продуктами. У меня их попросту нету. Да, давай. Теперь мы будем жить нормально. Наконец-то. Мы купили все что нужно было. Что дальше будем делать мы уже запаслись едой. Не знаю можем в клуб сходить. Мы в пустом городе тут почти никого нет. Может го пойдем в кое-куда? У меня есть в чердаке кое-что. Но я не против. Иди за мной, пупсик. Мы будем грабить банк, потому что у меня деревянный дом и нет денег. Это круто, но и страшно. Я согласен, пупсик. Разбирай кучу. Переодеваться не будем, нам ли? Да, еще полиции нет. Я не знаю, куда они все подевались. Походу в канаву прыгнули. Хорошо. Погнали, Васек. Проток все свердухина. А как же? Погнали братуха. Погнали. Привет, братуха. О, привет. Привет. Как твои успехи мы ограбили банк. Нормальные успехи. Пошлите домой, пупсики. Го побыстрее. По центру как мы делить деньги будем? Не знаю. По ровно. Я пойду коньяк налью. Окей братаны. Покупаем дом и поедем на Мальдивы. Отличная идея пупсики.